Христос рождается. На нашей земле, зануренный у темырю греха и морноты, з'являється светло. На землю деспотов и рабов, самозвеличенных богатей и бедных, которые смирились со своей безвихидию, з'являється Бог. Славный з'являється у безславия, всесильный приходит у безсилля. Царь царев, не посміхаючись над марнотою хвостолюбства и бессильностью земных палаців, приходит у печеру посевши на троне из соломы в оточении придворных валив, ослев и телят. Бог Богів, небеган, для культ силы и могутности, приходит на землю беззащитным немовлям. На своего радия радиста Третье молодо, бог. Саме так спевается в одній из главных молитв цего свято. Люди владни не зналися с людьми бедными и знедоленными, а абсолютным владиком потом будет находиться саме серебряноти. Блажені в боги, Бо Царство Боже ваше, так він почне свою проповедь до народу. На мені Дух Господній, бо мне він помазал, щоб обвещать в Богим. Ці слави він зачитає в храмі, коли к книгу проки Ісаї. Друг грішникам так винитимуть ті, ті що вважатимуть себе праведными. Вони не зможуть простить Христові те, що Він станет народним наставником, а не властолюбним політиком. Вони не зможуть простити Месії. Те, что он родился не по-мессианскому как не в столице, скажем, взагаля не в місті, а за в Ворота міста для него были защинены. Так же, между прочим, как и ворота людских сердець. Втім, світло Різдва не могло остаться Але Но пометили люди совсем не из элитных кив, не из еврейской знаті духовенства, а східні химичей волхвы, які щиро вірили у появу Божого царя на землі. Не книжники богослови, а не грамотні, але ще розсерді пастухи почули ангельскую песню, що співла святе Богоявлення, на темряві ночі, таким чином, з'явилася світло. Різдво святкується 25 грудня за старим стилем. І в цей день, из незапам'ятних часів, ставні Давен, людство святкувало, відмічало День народження Сонця. Христиане не скасовали этот день, они его лишили, вказавши лише на справжнє солнце, которое применяет всю землю, весь мир своим невымовным, благодатным, нетварным светлом. Людство внаслідок греха втратило Бога, але Бог сам пришел до нас, чтобы пребывать с нами. Люди втратили небо, але небеса самі селились на землю. Людство создало голодное открытия у науке. И вместе с ним, однажды, у в своем моральном усилии. Воно бачило, что дійшло до певной трагической граны, что силы и возможности уже вычерпаны. Воно увидело, что себя спасти уже не возможно. И саме тогда, у часы критичного духовного голода, и появляется Христос. То, який потом скаже про себя, «Я – є хлеб життя. Я и джерело води живой, я и двери, и дорога. Здавалося, ничего особенного не произошло. У простой семьи народилося дитинча. Але именно это народження и восстановило людство, відновило людскую справжність и вернуло нам духовную свободу. Нас порадует родиться отрече млада, привічний Бог. Отрече млада, то есть дитина немовлядко. И тому, мабуть, чтобы почути и відчути риздво, Треба всем сердцем уподобиться детине. И тому, хай в эти дни лунает радостная каляда, Нехай дзвонить радостный дитячий спів, який бы вказал нам дорогу до Вифлеема наших душ. И чтобы ті души оновлены покаянной радістю и щерістю простоти, почувствовали в себе перебывание невестимого Бога своей благодаті. Отже Христос рождается. Слави моего!